У нас постоянно спрашивают о наличии оборудования и комплектующих на складе. У нас есть все. Бесконтактные шампуни, воски, полироли для пластика, чернители. Все, что нужно для мойки самообслуживания и обычных моек в любом количестве. А в такими разных производителей. Помпы Anobar Riverberry и фирмы Hav от 150 бар и до 500 бар. Двигателя в любом количестве, шланги любого размера, все виды тройников, переходников, соединителей. Абсолютно любая запчасть, форсунки любого диаметра. Все запчасти к любым регуляторам, которые мы вам предлагаем. Головы на помпы фирмы Havk, новый Riverberry, Interpump, Mazzoni – все всегда в наличии. Это запасные головы, латунные и стальные. Пенные насадки в любом количестве. Зимние клапана, которые вы у нас постоянно спрашиваете. У нас есть всегда любые запчасти на все предлагаемое вам оборудование. Это абсолютно любые РЭМ-комплекты на все помпы высокого давления. Это сальники для помпы фирмы ХАВК NMT 1520, которые чаще всего вы у нас спрашиваете абсолютно в любом количестве. Клапана – это масляные сальники. Все, что касается помп, двигателей и всего оборудования, которое мы вам предлагаем, всегда есть все в наличии. Дорогие друзья! Обращайтесь в нашу компанию и наши квалифицированные менеджеры обязательно подберут необходимое для вас оборудование для успешного запуска вашего бизнеса.